Приветствую всех, уважаемые друзья, я в прямом эфире и сегодня мы продолжаем рассказывать и показывать, обучать очень уважаемых MLM-предпринимателей как сделать так, чтобы ваш бизнес, наш с вами бизнес был преуспевающим. И сегодня мой гость это плеяда молодых MLM-предпринимателей. Человек, который находится сегодня в Беларуси и в Минске, Виктор Бандалет, который очень активно развивает онлайн-бизнес, и сегодня его многочисленная большая команда в разных странах мира, которую он развивает и поднимает, добивается очень больших результатов. И у меня очень... Важные такие вопросы, потому что когда мы видим, что новая армия сетевых предпринимателей, молодых и малых предпринимателей входит в наш бизнес, на самом деле становится очень даже интересно. А что может происходить а, в, в момент времени, когда вы, а, соответственно, начинаете привлекать свою команду молодых? Напишите, кто мечтает или ставит цель сделать так, чтобы в вашу команду пришли новые, новые соответственно, МЛМ-предприниматели, молодежь. И сегодня Виктор Бандалет, который показывает высокие результаты МЛМ-предпринимательства. И мы сегодня с ним поговорим. Здравствуй, Виктор. Привет, Игорь. Расскажи, пожалуйста, о себе два слова моим зрителям, о МЛМ-сообществу которые делают этот бизнес? 29 лет, Беларусь, правда, не сам Минск, 110 километров от Минска, может, 140 немного. А уже 10 лет я, в принципе, в индустрии сетевого маркетинга. И я, наверное, одно из тех поколений, которые не делают акцент уже 100% на развитие сетевой компании, а развивают ее как следствие. А причина всему этому – твоя ценность на рынок, благодаря которому именно на тебя идут, как на человека, и вместе с тобой хоть в огонь, в огонь в воду и медный труп. Это вот моя позиция привлекательного маркетинга, вот моя технология – это привлекательный маркетинг, который помогает создавать вот этот входящий поток клиентов и партнеров в бизнес. Круто. Виктор, я подписан на многих MLM предпринимателей, которые развивают свой бизнес, кто в Ютубе, кто в Инстаграме, ВКонтакте. И я могу сказать, что есть три человека, которые очень активно и эффективно развивают бизнес ВКонтакте, все на автомате. Но без всякой скромной ложности скажу, что ты больше даешь контента, ты чаще а, даешь а, материалы. Это не потому, что кто-то другой, потому что это Алексей Иванов, твой мой знакомый, да, мы все друг друга уважаем, и наше MLM-пространство сегодня, оно, как говорится, в одном духе. Но ты очень четко развиваешь, это мой вопрос, ты четко развиваешь ВКонтакте свой бизнес, или у тебя еще разносторонний YouTube, Facebook, Instagram? Ну, я есть везде, как умные люди говорят, тебе нужно быть везде. Но 80% всей моей аудитории – это через ВКонтакте. Вау. Супер. Тогда скажи, пожалуйста, мы сейчас не будем разбирать, что лучше – ВКонтакте или Фейсбук. А какой ты видишь тренд? Сколько времени ты ВКонтакте? И, и что ты можешь порекомендовать нашим зрителям? Какие-то фишки, которые усилили их бизнес? И как у тебя строится команда и взаимодействие с твоими людьми? Какие есть рекомендации? Есть, есть такая... Практика либо теория «не навреди». Да? То есть, главное посоветовать то, что «не навредит». Я не буду рекомендовать то, что как развиваюсь я, а, потому что это совершенно другой уровень, и у меня совершенно другие взгляды на свое развитие. Но я расскажу, как я учу свою команду и как она должна развиваться. А сегодня нужно быть там, где людей много. Почему я ВКонтакте? Потому что русскоязычного населения пока там больше, чем где-либо, и я один из первых, кто начал активно использовать таргетированную рекламу, потому что MLM — это везде запрещенная тема для рекламы, но я нашел способы, и этому начал всех обучать, и поэтому сегодня все молодцы, все у меня рекомендации спрашивают, даже очень хорошие и высокие топ-лидеры, как это сделать. А, так вот, Мои рекомендации. Если вы развиваете сеть, первое, что, с чего нужно начинать, вы не... многие приходят и они говорят, мне нужно стать экспертом. Ребят, это вот большое заблуждение, которое многих тормозит, в принципе, развитие всей индустрии. Мне надо там стать гуру на горе, как многие меня называют, как многих других инфобизнесменов называют. Но вы, в первую очередь, если увидели в индустрии сетевого маркетинга приоритет, вы увидели в этом достижении своей финансовой и временной э, независимости, ваша первая экспертность, на которую вы должны сконцентрироваться, это ваша сетевая компания. Да? То есть это ваш продукт и ваш бизнес-возможность и в принципе индустрия маркетинга, которую вам дала в руки. Вот это дар. Как и наши всеми великие Эрик Уори говорит, относитесь к индустрии маркетинга как к дару. Не нужно унижаться, не нужно умолять, молить людей. Ну приди ко мне. Это то же самое, как ты идешь на день рождения к человеку, несешь подарок и говоришь, пожалуйста, прими мой подарок. Это, а -а -а. это не работает так. Вы, вы должны воспитать вот этот внутренний стержень и стать профессионалом в индустрии сетевого маркетинга. А, в целом в индустрии, чтобы вы понимали, чтобы у вас было не единожды а, сомнение, что вы занимаетесь не той индустрией, которая нужна. Сегодня сетевой маркетинг делает товарооборот, объемы в мире больше в десятки раз, чем музыкальный шоу-бизнес. Музыкальный шоу-бизнес. Этим нужно гордиться. И 50-60% э, уходит на выплаты дистрибьюторов. Это прям невероятно. Вот, и поэтому, первое, я разделил становление профессионала на четыре фазы. На самом деле их три, но я ввел их 4, потому что есть нулевая, самая важная фаза, это фундамент, когда вы должны создать непоколебимую веру в то, чем вы занимаетесь. Многие сегодня сейчас будут нас смотреть, будут в записи наш эфир смотреть, они будут думать, я о продукте все знаю, я о маркетинг-плане все знаю, я об индустрии все знаю. И я уверен на, 90, на 101%, что 99% из вас не имеют представления вообще о своем продукте настолько хорошо, чтобы вы ответили на любое возражение по вашему продукту. Когда вот, я вам скажу, я пять лет был неудачником в МЛМ вообще. И я всегда терзал голову, почему, почему мои, грубо говоря, люди, которые старше меня на год, либо мои одногодки, делают невероятные результаты. И потом я вывел одну важную закономерность. Игорь не даст мне соврать, потому что такой опыт, такие объемы он делает. Когда он выбирал, выбирает последующую сетевую компанию, но ну, сегодня Игорь уже основатель своей сетевой компании, он заходил уверенно в нее, и поэтому он шел наверх, даже не сомневаясь ни в чем, что эта компания несет ценность в виде продукта, маркетинг-плана и так далее. И поэтому очень важно быть непробиваемым танком. Да? То есть вот есть точка А и точка Б. Точка А, -то, в которой вы сейчас находитесь, и в точку Б, в которой вам нужно заехать. Есть Деуматис, а есть танк. Вы садитесь на Деоматис, в котором видите 100 тысяч пробега, и вы не уверены, что там ремень ГРМ поменен, либо нет, и вы будете медленно тянуться до своей точки Б, бояться, что где-то вы на полпути не стать, И вы постоянно будете дергаться, останавливаться, ночевать, а вдруг еще фара не работает. А когда вы на танке, это пули непробиваемые, вы по ямам, по, по грязи, по чем угодно, вы доедете прямо к своим целям. И вот когда вы, когда у вас не будет ни малейшего сомнения в своем продукте, в вашем маркетинг-плане в индустрии MLM вы будете танком. И вы будете танком, который не собьет ни одно возражение. И вы даже спамом, я его ненавижу, ребят, не подумайте, список знакомых, любыми классическими методами вы добьетесь результата, потому что вас не остановить. У вас есть четкий фокус и неопровержимая вера в то, что это принесет вам результат. Ведь... Поэтому, да. А, скажи, пожалуйста, вот ты так много знаешь про контакт. Я скажу, что ты профессионал контакта. И сегодня традиционный рынок настолько востребован в специалистах таких, как ты, ты можешь зарабатывать, ну, скажем так, минимум 100, 200, 300 тысяч рублей российских, не белорусских, как минимум продвигая свой бренд с точки зрения ВКонтакте. Но ты выбрал индустрию MLM. Почему? Что тебя, какое видение у тебя удержало вот эти 10 лет в этой индустрии? Ну, давай так. Сейчас я зарабатываю такие деньги, как ты и сказал, да, то есть 400-500 тысяч я имею за то, что я вот выстроил некое позиционирование. И я, как сказал изначально, что я новое поколение, которое вижу в сетевом то, что нам пытались донести еще наши деды, которые основали индустрию. Это остаточный доход, это наша пенсия. Мы все время не будем как белки в колесе, инфобизнес, продажи, обучение. Нам, нужно, нам нужен актив. И сетевой маркетинг – это актив. Это Вот представьте, да, то есть э, команда, которая делает миллионы долларов, товарооборот, и тебе приносит 50-100 тысяч долларов. да, То есть чека – это то же самое, что тебе как-то нужно заработать этот миллион и положить в банк. Да это практически нереально обычному человеку. А разумный человек идет в сетевой маркетинг и делает этот актив вместе с людьми. Рычаг который впоследствии позволит тебе жить своей жизнью и не думать никогда о деньгах и как бы их заработать. Вот это самое важное. Да, интересно. Слушай, последнее время я наблюдаю, что очень много таких топовых а, лидеров MLM идет из Беларуси. Я вижу это из Украины, я люблю очень Россию, да. Но я вижу, что есть какая-то очень вкусная приправка, которая у вас в Беларуси, я не знаю, может быть, а, Батька Лукашенко или еще кто-то, как ты думаешь, что вот именно в белорусском MLM-сетевом бизнесе есть такое, чего нет там в Украине или в России или в Казахстане? Жопа. А? Финансовая. Так так ничего. Сегодня грани, наш менталитет практически одинаков. Я считаю, что в любом случае тренд это Украина, Казахстан и Россия, и потом только Беларусь. Но сегодня благодаря интернету границы все стираются, поэтому сегодня может на равных условиях любой гражданин как России, Украины и так далее, Беларуси так также быстро. Ты рассказал о родителях сетевого бизнеса, те люди, которые очень много говорили о списке. Встречи, звонки и в такой больше офлайновской работы. Скажи, вот я когда смотрю на онлайн-работу, я вижу, что это то же самое, но трансформированное в онлайн-действие. Mm -hmm. а согласен ли ты с этим? Или может быть у тебя своя точка зрения? И как ты это делаешь? Как ты общаешься? Где? Сколько? Какой у тебя ритм, ритм встречи? Вот немножко расскажи про свой рабочий день. А, я работаю 25 на 8, <смех> И никому не пожелаю так работать, потому что у меня сейчас создание своего клуба тоже для сетевиков – Будет называться «Клуб сытых сетевиков», будут «Сытые сетевики». Вот, и поэтому я 80% времени уделяю этому проекту. Два... Я, я на 100%, на 110% уверен, и свою команду также обучаю своих клиентов, что достаточно одного, максимум двух часов в день, грамотного распределения времени для того, чтобы строить сетевой маркетинг продуктивно. И то что, что делать? В первую очередь, Игорь, не дай мне там подзатыльник после этого, я не привержен пиарить свою сетевую компанию. Не потому что сетевая компания – это плохо, а потому что если мы хотим построить хорошую сеть клиентов и хорошую сеть партнеров, мы должны создать некую интригу и заинтересованность человека написать тебе комментарий либо в личное сообщение. И по психологии влияния, всем рекомендую прочитать книгу Роберта Чалдини Психология влияния, есть принцип последовательности. То есть, когда человек уже начал с тобой общаться, человек ждет, что ты его осведомишь всей информации, которая ему необходима. И таким образом человека легко закрыть на продукт, либо на бизнес. Но если человек увидит название, бренд компании, человек может пойти в Google, в Яндекс, найти либо негативные отзывы, либо положительные, неважно, но он уже не вернется к тебе на страницу, он зайдет на официальный сайт компании, зарегистрируется, компания автоматом распределит его под разных лидеров, но не к тебе. То есть и таким образом человек теряет долю людей, которые могли бы стать именно твоим клиентом, либо партнером. Что я рекомендую делать? Это показывать результаты, и поэтому результаты продуктов. Вот многие говорят, я не умею рекрутировать. Ребят, не акцентрируйте внимание сначала на рекрутинг. Если ваш, ваша компания продуктовая, вам делать бизнес намного проще, чем у тех компаний, у кого нет вообще продукта, либо продукт очень сложный. Вы можете стать экспертом в своем продукте. Станьте блогером, покажите, как ваш продукт работает, какие результаты он получает, как вы краситесь, но не показывая и не афишуя бренда. Как блогеры делают, красят там, там собираются, и люди, вау, а что за карандашик, а что за помадка, а что за тушь? Все окей, отлично, я тебе напишу, человек пишет, покупает, получает хороший результат. И таким образом вы можете делать 80%, товарооборот, 80 своего товарооборота, а это львиная доля, и так правильно делать продуктовые сетевые компании на потреблении и на выстраивании потребительской сети. И когда, я вам сейчас приведу живой кейс с моей командой, ну, чтобы не было так, Бандалет говорит, ну, что-то ты сказки какие-то рассказываешь. А у нас есть компания «Органовое масло», ну, грубо говоря, для волос, которые там, капец, раньше в Египте там еще где-то били за нее, сражались и так далее, и мой, мой партнер, девочка, поставила какие у нее шикарные волосы, и она написала свои эмоции и сказала что-то благодаря чудо-маслу, которое прямо она влюбилась, так любит, и смотрите, какие волосы. Один этот под собрал, если не ошибаюсь, 12 входящих заявок и сразу же 8 клиентов, при том, при всем, что вот такой маленький тюбик на 25 миллиграмм стоит 1000 рублей. И вот это, следующий вариант, это по поводу того, как работает интрига. Следующая история, тоже девочка поделилась результатом по... Есть гель для интимной гигиены, да? Она так отзывы оставила, там подруга в социальных сетях заинтересовалась, она заказала у нее и тоже получила обалденный результат и начала э, предлагать на работе э, своим знакомым. На работе двое-трое, там не помню точно, два-то точно сказали, слушай, закажи мне опять. Но эта девочка пошла через моего партнера и заказала. Она осталась довольна, но она не получила комиссион, она ничего не получила комиссион. но Буквально на следующей неделе ее родня заказала три флакона, и она сказала, Лена, регистрируй меня, я буду делать бизнес. А -а -а. И вот так вот это все происходит, когда вы делитесь эмоциями. Знаете, это вот то же самое, мы Новый год отмечаем, да, то есть э -э, и все горошек, например, делают. И с 32 подруги, и, они и все думают, как сетевой маркетинг предлагать, как продукт рассказывать. Вот я вам рассказываю, Ленка, слушай, пошла в магазин, такую колбасу купила, блин, она дорогая, правда. Но продавцы дико рекомендовали, но я послушала, купила, сделала это оливье, не успела ложку в рот положить, так мои все сожрали, ну такая вкуснотища, я прям в шоке. А подруга что сказала? Слушай, а где ты колбасу купила? Вот там вот. Все, человек пойдет, человек покупает эмоции, не нужно говорить, какая компания ваша супер-пупер, не нужно рассказывать, какими там ингредиентами она работает с эмоцией, да, рассказывайте эмоции, и вы всю жизнь, как вот наш э, тоже общий знакомый Станислав Сладников, он говорит, вы сетевым маркетингом занимаете каждый день, просто вам за это никто не платит. Поэтому Хорошо. делать, вот просто ошибка сетевика в том, что он шор надевает, я в сетевой маркетинг пришел, мне нужно бомбить и предлагать тупо сетевой маркетинг, но он забывает то, как это сделать естественно. Рекомендация. Игорь меня попросил, чтобы я сказал пару фишек крутых. Если вы в ВКонтакте, это можете и в «Инстаграме», Фейсбуке, и везде. В «Контакте», например, находите свою, э, э, группу, где сидит ваша самая дикая целевая аудитория. Например, «Мамочки» в декрете. И привожу пример. Я своим клиентам, своим партнерам дал задачу найти 10 групп, где сидит ваша целевая аудитория, начинать партизанский маркетинг устраивать, писать комментарии, отвечать э, и так далее. И что получилось? Мой партнер а, пошла, увидела пост, что кто-то обращается к мамам и спрашивает, блин, кто как своих детей спасает от комариных укусов? Ну, у нас есть продукт такой, гель для обработки таких укусиков, все такое. И мой партнер написал, что я, своих, я для своих детей покупаю только натуральный, качественный продукт, который сразу же помогает в течение там, нескольких минут. Она только благодаря комментарию под постом получила 12 входящих и сразу же два, сразу же моментально в тот момент купила, и еще на переговоры ведет с четырьмя людьми. Либо же не бойтесь инвестировать, находите свою целевую аудиторию в группах, списывайтесь с администраторами и спрашивайте, как можно разместить пост. Не баночки, не шкляночки, а результат, который дает ваш продукт и эмоции. И таким образом, кейс тоже, по группе по фитнесу, за 700 рублей мы разместили пост, интригу, которая призывала написать, например, в личку, и за 700 рублей мы получили 42 входящие заявки, 13 подписаний и сразу же две закупки. Вот и все, ребят. И не нужно быть экспертами и думать, как бы это, что. А когда вы на продукте начнете зарабатывать первые 100-200 долларов, вы сможете тогда говорить, я научу тебя зарабатывать 100-200 долларов, приходи ко мне в бизнес, либо на дополнительный доход. И это делается потом легко. Слушай, очень крутые фишки. Спасибо тебе, что ты прям так четко по структуре рассказал, что нужно делать. Я верю, что наши друзья и зрители воспользуются этими методами, как ты уже сказал, это можно делать и ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в их социальных сетях. Сегодня все очень много говорят об автоматизации. Правда, последнее время, когда все ушли резко в интернет, все начали развиваться, учиться и покупать все тренинги и на самом деле показывать, я считаю, что очень хорошие результаты. Я знаю, что у тебя во время пандемии подъем структуры, и вообще на рынок MLM очень сильно вырос, что в принципе все сегодня мы видим эту хорошую динамику. В то же время есть такой момент, что многие люди сегодня хотят прийти на более твердую зарплату, да, там устроиться тем, тем не менее на такую работу. Как ты людям говоришь, что, ребят, вот ваше твердое желание получать зарплату и социальный пакет – это не перспективно. Как ты их хантишь, как ты их перевербовываешь и даешь видение сетевого маркетинга? На самом деле я тебя расстрою, я таких людей не ханчу. И В принципе, смотрите, ребят, вот хантишь как раз к теме тому, что я хотел бы рассказать. Изучите такое понятие, как «лестница ханта». Запишите где-нибудь, изучите, потому что лестница ханта показывает о по пяти уровнях осознанности любого потребителя, любого человека к вашему продукту, либо вашей услуге. И вы поймете, почему кто-то говорит, что сетевой это фуфло, что это пирамида, а кто-то сомневается, а кто-то потом приходит. Поэтому какая моя рекомендация? Моя рекомендация сразу же пытаться выстраивать взаимоотношения с теми людьми, которые отличаются от обывателя. А, то есть, например, моя целевая аудитория – это сетевики, но я также понимаю, что люди бизнеса, люди личностного роста, трансерфинга, мотивации, которые хотят постоянно обучаться – это тоже очень хорошая целевая аудитория. Я рекомендую обращаться сразу же к ним, заниматься проспектингом, выстраиванием отношений и попыткой рекрутинга. А, то есть а, находите по хэштегам, если вы в Инстаграме, находите по хэштегам личностный рост, трансферфинг, там, а, бизнес, продажи, находите сразу же целевую аудиторию, вы сразу же на 80% а, вычеркиваете все свои отказы. Вот это самое сетевика пугает, это получать отказы. Я получаю отказы, я уверен, что лидер, даже Игорь при своих масштабах получает отказы. Это нормально. Потому что не всем, знаете, как сетевой маркетинг для всех, но не для каждого. И когда вы а, научитесь четко ограничивать свою аудиторию, пропишите в своей голове, либо на листке лучше, своего идеального клиента и своего идеального партнера. Сразу же, с каким он мышлением, с каким уровнем, а, с какими взглядами он, какой вы хотите, чтобы он был. И вот, исходя из этого, идите ищите своих людей. Не для каждого. Не стреляйте с пушки по воробьям. Это неэффективно вы свою энергию избавите и так далее. Следующее, когда я нахожу такого человека, даже целевого, я не, я не уверен, что он придет в бизнес, я его квалифицирую. Во-первых, я не держусь за каждого, я понимаю, что сегодня изобилие. И тоже живите с точки зрения изобилия, только в одной социальной сети ВКонтакте 100 миллионов человек, и только сетевиков 5 миллионов человек, это если сетевиков взять. А если брать еще сегменты по красоте и здоровью, по фитнесу, их еще гораздо больше. И представьте, что одна сотая может стать вашими клиентами либо партнерами, и это очень сильно вдохновляет. И поэтому вы должны сразу же понимать, что это изобильно. Не стройте сами себе дефицит, не порти себе ауру, да, карму, которая вас ни к чему не приведет. Поэтому вам сразу же нужно двигаться по лестнице ханта. О чем это говорит? То есть вы понимаете, что перед вами более целевой человек, который уже обучается, он там книги читает, он там Роберта Киасаки инвестициями занимается, интересуется там трансерфингом, либо продажами. Вы его, его, ему должны, его должны ознакомить с, с, с индустрией сетевого маркетинга. И я рекомендую использовать инструменты. Не придумывайте велосипеды, не пытайтесь сами презентовать бизнес, если вы не являетесь экспертом. Я даже сегодня, на сегодняшнем уровне, я использую готовые видеоматериалы, которые я могу дать человеку на 20 минут, которому ну, так э, исп, говорит о сетевом маркетинге, что я лучше так не скажу. Если человек после этого не дальше там, как бы говорит, нет, это не для меня, либо стейл-маркетинг это пирамида, либо не, я, я все, то есть я человека в долгий ящик закладываю, я его не, не отбрасываю, я его там не ну как ты подумай, ты чё дурак ли? Нет, вы должны выстраивать взаимоотношения. У человека сейчас просто вот низкий уровень осознанности. Если вы ставите его у себя в подписчиках, вы будете дальше постить контент, свои результаты, результатов продуктов, человек будет за вами наблюдать. Через полгода ему напишите, скажите, слушай, а давайте подарю продукт. Подарите, инвестируйте в людей, если вы чувствуете, что человек качественный, он лидер в принципе по жизни. Может это предприниматель, он, он там ИПшник, ну в принципе. Это человек, который привык уже брать э, ответственность за свою жизнь. И вы понимаете, есть, если он придет. статистика, например, ты говоришь, допустим, я отправил э, в виде подарка там стольким лю лю людям. Эти сказали спасибо, это не забрали с почты, а вот эти вошли в бизнес. Есть какая-то твоя статистика? А, вообще, я рекомендую своей команде, и я пропагандирую такую методологию, если у вас продуктовая компания, закупиться, сделать хорошую инвестицию, так сказать, в долларов 200, где на 100 долларов ты себе берешь для того, чтобы свой личный результат получить, свои эмоции, для того, чтобы у тебя вообще возражение не возникло, и 100 долларов инвестировать на подарки, то есть это у тебя должно всегда быть, которое ты раздаешь. И 50% да. Виктор, ну давай немножко повредить Сегодня а, встречаются люди, которые, когда ты говоришь, там, инвестируйте 200 долларов в себя, 100 для себя и для продажи, для подарков, да, что многие люди просто говорят, а, ну, нет денег, что в этот момент ты, как бы говоришь, ребят, ну вы беднота, нищеброды, и мне делать с вами нечего. Либо ты же им как-то еще какой-то подход имеешь, какой твой аргумент. Раньше я очень дерзок был в этом. Я даже свою команду много-много разогнал, многие от меня уходили, потому что я такой дерзкий был. Я говорил таким ребятам, не занимайте лишнее койко место И все такие, ах ты скотина, как ты позволил, ты чего? Но мы не начальники, мы не начальники. То есть мы не можем заставить человека. Ответственная аудитория, она поймет, она сразу же это сделает. Опять же, наши партнеры, даже те, которые приходят в бизнес, у них тоже нужно ориентироваться на них как на пять элементов уровня осознанности. Почему не все ездят на мероприятия? А нам нужно, чтобы все ездили на мероприятия, правда? А, так вот, а мы должны рассказывать истории. Мы должны рассказывать истории, показывать через истории результаты тех людей, которые это сделали. И тогда через истории, эмоционально соприкоснувшись э, с собой, тогда какая-то часть людей быстро созреет и она начнет внедрять эти методы. И также с мероприятиями, как мероприятия продавать. Через истории. Как, это как вот э, умные люди, тоже наши основатели сетевой индустрии, они говорят, я знаю, э, э, я знаю десят, сотни тысяч людей, которые не преуспели без мероприятий. Но я знаю также десятки тысяч человек, которые благодаря им преуспели. Да, то есть и через истории, когда мы показываем, благодаря чему человек преуспел, когда у него жетон провалился, результаты, например, когда в чат пишут люди, я пошла своим знакомым, дала подарки и ко мне прибежали на 100 баллов заказали. Вот это вдохновляет людей, они говорят, ой, я тоже пойду. Вот мы сегодня активно начали одноклассники, например, использовать для продвижения продукта. Я ребятам, так, ребят, кто готов там в трафик инвестировать? Ну, все, так знаете, подняли руки, мы собрались в чат, но мало кто это начал быстро делать. И как только в чате начали писать, вау, я потратил 100 рублей, у меня два заказа на 100 баллов, и все пошли рекламу запускать. То есть, это история, это результаты, именно через результаты мы не можем к сожалению, повлиять на людей вот здесь, сейчас. Какое-то волшебное слово сказать, мы можем результатами. Это пассивная продажа, продажи без продаж. Когда мы показываем результаты, эмоции и э, до и после, например, э, живой пример, кейс, э, тогда люди через это очень хорошо понимают. Уровень осознанности быстрее растет, чем когда мы будем указывать, как тебе правильно как тебе неправильно. Ты затронул э, сторону событий и э, больших мероприятий. Мы да. в MLM-клубе, ссылка vipmlm.com, проводим а, разные мероприятия. Это самые большие события. И ближайшее это 5 сентября. Крокус Сити Холл собираемся... Если пандемия не возобновится, да? Нет, сегодня с Крокусом написали, что все подтвердили. И перед этим будет большое событие. Следующий день – город Москвы. Слава Богу, все, пожалуйста, welcome в Москву на это событие. Я знаю, что э, ты планируешь поехать в Америку на GoPro, корикуворы, потому что у тебя такая с ним ментальная связь, и мы также в нашем клубе организовываем ежегодные поездки, так что забронируй свое место в этом году, Виктор, и поедем вместе в Америку. А, так вот, как ты считаешь, вот межсетевое обучение, межсетевые тусовки, они дают вот ту э, ту важную роль для человека, чтобы он Жетоны попадали, и он проявил себя в этой индустрии и преуспел. Обязательно. Но я, я, если на кону стоит, а что выбрать, либо события от компании, либо события от э, межиндустриальной, я бы не ставил такие позиции. Я бы и туда ездил, и туда ездил. Мне Почему важно Я хочу сразу отметить, потому что наши видео смотрят многие руководители компании, лидеры. И у меня было несколько раз, к сожалению, руководство смотрит а, прямые эфиры с топ-лидерами. А ты являешься топ-лидером компании, компании ТТ? Ну, топ-лидер, топ-лидер. Я считаю, у каждого свои понятия. Кто-то в своих сетевых компаниях там делает 10 тысяч тарооборота, не себя топ-лидером. Для меня топ-лидер это от товарооборота где-то 100 тысяч и выше. Ну, я пока на тридцатке где-то 25-30 и вот держусь этого тарооборота. Я уверен, что все будет замечательно и тренд будет у тебя и больше 100 и миллион. Это вопрос желания. Я просто обращаюсь сейчас, почему уточняю, потому что некоторые люди, когда смотрят, пересматривают наше видео, они видят некий подтекст. И мы работаем на общую индустрию. Ты лидер одной компании, я лидер другой компании. И все люди, которые нас смотрят, они смотрят именно фишки, которые можно применить и сделать своей компании лучший результат, лучший э, результат для своего спонсора и для своей компании. Так вот, э, как ты видишь? Сегодня многие люди очень интенсивно стремятся идти в интернет. Они делают прямые эфиры, они делают посты, они обучаются, но не видят результат. И ты сейчас сказал очень ключевую вещь. Это рекламный трафик, это рекламный бюджет. Как ты считаешь, деньги в нашем бизнесе с точки зрения вкладывания в себя, в рекламу, в ту или иную социальную сеть, это сегодня минимальный базис или это утопия? Это второстепенно, это опционально. Сегодня не обязательно э, с тем пониманием, что если у тебя нет денег на трафик, а большинство людей не будут инвестировать в трафик, потому что они боятся, даже если понимают, что нужно. Но сегодня без э, вложения в рекламу, б -б -б крайне без бос цифр, можно делать результаты. Как я вам недавно привел пример, 700 рублей заплатили в ту же группу, и 12 клиентов... Два сразу же закупки и 42 входящие. Это, это обалдеть, все мечтают об этом. Где бы то было, чтобы 42 входящих заявки у тебя упало за сутки, грубо говоря. Но мы вернемся, мы немножко вот обернулись как-то с индустриальных событий в трафик. Почему важно быть на мероприятии я бы рекомендовал инвестировать не на гуру на горе к инфобизнесменам, сейчас осмотрю тренды, люди там за обучение по таргетированной рекламе там за 15 тысяч рублей продают, я бы за эти бабки, извините меня, за французский, заплатил и приехал на межиндустриальные событие, сидел бы в первых рядах и сфотографировался бы еще с топ-лидерами сетевых компаний. Почему это важно? Навык навыкам, но 50% успеха – это окружение. Если вы себя не окружите тем окружением и часто это будете делать, которое будет вас тянуть вверх, никакие навыки таргетивной рекламы, продажи, еще что-либо вам не помогут. Поэтому, как говорится, если это вы, а здесь и здесь и здесь и здесь это доллары миллионеры, кто следующий? Все, все логически просто. Вот этот человек, то есть вы следующий. Поэтому чаще себя окружайте, ездите на события, ездите на события, не как, при, приоритеты прям ставьте, откладывайте целый год на события, 10% от своего дохода, до 5% от своего дохода, и за год вы насобираете на такое событие, которое это инвестиция, это инвестиция, которая потом в сотни раз окупится, и это, это не оговаривается. Феноменально, я подтверждаю эти слова, все время, когда Ламара говорила про окружение, про статусность, про покупку билетов в первых рядах, как ты говоришь, VIP, да. И вот в твоей фразе очень много таких очень важных жетонов мыслей. И сегодня, когда мы, нас окружают ряд людей, мы общаемся, мы создаем такие проекты. И сегодня, когда у нас масса проектов доходных в классическом бизнесе, в рекомендациях в притоке многих партнеров и поставщиков. И вот это то, что ты сказал, ребята, действительно подписываюсь под каждым словом Виктора, я даже раньше не осознавал, ну как так могут вот эти связи. Например, буквально недавно мы сидели на MLM-встрече вип-клуба, топ-лидеры, президенты, и у каждого свой вопрос. Все топовые, все, знаешь, такие коронованные, но в то же время... Когда мы задали вопросы, у кого есть какие-то вопросы или, может быть, какие-то сложности, трудности. Лидеры не любят очень сильно говорить о трудности, потому что все сильные. И вот в этот момент мы начали говорить о тех вещах, и один человек говорит, слушайте, вы мне сэкономили там 10 тысяч долларов, мы дали вам директный канал, который решает эти проблемы там, по различным э, налоговым вещам, по, э, по таможенным делам, по IT-части, вообще... И вот эта фраза, ребята, почему реально вот то, что Виктор сказал, перейдите в топ-линк, у меня есть ссылка на 5 сентября, или обратитесь к Виктору, кто с командой, только через него. И вы, соответственно, можете быть вот в этом окружении. И что это значит? Потому что у нас у всех есть проблемы, у нас у всех есть задачи. И то, что ты сказал, это действительно вот прям красной строкой нужно выделять и людям, соответственно, понимать. Окей, а с точки зрения трафика... Что, что, ну, конкретизирую немножко, что немножко. Мы с тобой перескочили с событий и с точки зрения mm. трафика, надо ли платить сегодня людям за рекламу, чтобы преуспеть в бизнесе МЛН? А, я скажу так, в любом случае будет 80% людей, которые будут строить сети, им достаточно доходов 20-30 тысяч рублей. Для того, чтобы достичь таких результатов, в сетевом маркетинге не обязательно инвестировать трафик. Достаточно одного-двух часов для того, чтобы заниматься проспектингом. Это, грубо говоря, теми вещами, когда ты вот правильно сказал в начале, это мы классику перевели в интернет, в социальные сети и занимаемся, берем свою целевую аудиторию, выстраиваем взаимоотношения и э, рекрутируем либо продаем. А, е, но если же... Речь идет о масштабах, если вы хотите сотни тысяч рублей, миллионы рублей зарабатывать, без трафика никак. Трафик – это скорость. Но вот вся вот эта вот мишура, извините меня за французский, в виде автоматизации, которую сегодня все пытаются пыльнуть в голову бедных сетевиков, это тоже нужно немножко фильтровать. Вы должны понять, если вы не умеете заниматься проспектингом, если, тупо говоря, продавать, выстраивать взаимоотношения и рекрутировать, проводить встречи, если у вас нет вот этого базиса, автоматизация вам не поможет, ребят. Как вы можете бота, чат-бота, рассылку научить делать эффективно то, что вы не умеете делать эффективно? А если вы еще и трафика туда пульнете, то есть это все, это слив, слив, как это говорится в продажах. Поэтому ваша задача стать развитие навыки, которые является основой а, успеха в продаже, рекрутинг, а, взаимоотношения. Я интроверт. Я, если я это смог, то и вы это сможете сделать. И потом, благодаря трафику, это все масштабировать, да? то есть масштабировать. То есть а, потихоньку вы можете использовать трафик в виде вот такой пассивной рекламы по продукту своей сетевой компании для того, чтобы создать интерес к своему продукту, а потом вы уже можете создавать входящие заявки, например, тот, кто интересуется бизнесом, выводить их на встречи и с ними их рекрутировать, повышая уровень конверсии все больше и больше. Поэтому, если вы хотите масштабов, если вы хотите стать топ-лидером, в любом случае без трафика вы не обойдетесь. Как ты думаешь, сегодня ряд компаний подчеркивает такую пафосность понты Машины, поездки, лайфстайл насколько это важно, показывать в млм бизнесе? Важно, к сожалению. Деньги. Ну смотри, вот я, например, человек интернета, да, то есть, и я яро пропагандирую стиль домашнего бизнеса. Вот я нахожусь дома, я постоянно растоят от бизнес с дома, и таким людям на самом деле очень сложно показывать свой стиль жизни, хотя и автомобиль, а, благодаря компании там, и так далее, и деньги есть, и а, где-то постоянно могу себе чего-то позволить. Но а, все мы, к сожалению, а, либо к счастью, а, встречаем подежки. По и а, деньги любят тишину. Не показывайте деньги. Не нужно показывать деньги. Показывайте свой стиль жизни. Даже, даже обычная мама в декрете, которая не имеет еще дохода, но она научится систематически постоянно показывать свою жизнь через истории, через посты, как она развивается, эта стиль жизни сыграет на нее. А когда у нее еще и появятся яхты, клубы, путешествия, автомобили, это еще намного э, усилит. А вообще, маркетинг это бизнес стиля жизни. Вот где-нибудь запишите. Сетер маркетинг это бизнес стиля жизни. Это американская мечта которая изначально пришла на русский рынок, где все хотят вот быть финансово временно свободные, зарабатывать деньги и где-нибудь постоянно быть в путешествиях, в красивых местах. Вот это настоящий сетевой маркетинг. Слушай, интересно, а как, вот, как твое видение вот руководства компании сетевого маркетинга? Лидеры – звездят, лидеры – лидерасты. Машины, тачки, путешествия там рестораны, роликсы, шмоликсы, там и все, все остальное. Как ты думаешь, хозяевам компании тоже нужно показывать свой уровень, свой дом, свою квартиру, свои там, я не знаю, там бизнес-классом лететь, а все остальные эконом-классом? Как ты думаешь, это важно для <связь> <вопроса>? <связь> если, если произошла некая стагнация, либо какой-то коллапс, либо... Ну, если хотят вдохнуть новую жизнь э, в свою компанию, конечно, потому что это новый уровень, и люди приходят на людей, это важно. Сегодня все э, основатели крупных сетевых компаний, такие, которые на тренде, там они все показывают свой стиль жизни. Я, я не хочу никого прорекламировать, но мне очень сильно нравится... А, стиль жизни, как показывает в своей компании City Life, основатель компании. Как, как Василенко вроде, да? Он инвестировал и в это... Life is good, life is good. Life, life is good. Он и в фильме снялся. Я в, Буквально моя супруга просматривала фильм, и я увидел там уже давнешний такой в Сочи, как они там, в Сочи, не в Сочи, а в Крыму, как он там на яхтах, как он клипы снимает, бешеные бабки вкладывает. Это на самом деле очень круто. Это круто даже в виде инструмента для дистрибьюторов его компании. Они будут не искать, вот как я, например, как я говорил, для того, чтобы поднять уровень осознанности, я даю видео посмотреть человеку, я даю видео, ну, грубо говоря, президента другой сетевой компании смотреть, потому что лучше его я еще не видел, как кто-то доносит об индустрии. Но если это, если это могут делать основатели своих сетевых компаний, я бы использовал, например, инструменты основателей своих сетевых компаний, да то есть не искал где-то на стороне, и это очень дикий бешеный инструмент. Поэтому я считаю, это было бы плюсом. Это ни в коем случае не минус, а это было бы плюсом, жирным даже плюсом. А, все по, по крайне, Это знаешь, подожди немножко, это как дубликация, это то же самое, когда люди смотрят на своего, вышестоящего лидера, да, то есть, так сказать, верховного жреца, и они хотят равняться на него. И они прям, они видят его всю жизнь, вау, я могу в этой компании благодаря ему стать таким же. И это очень важно. В комментариях писали, завтра, Игорь, прямой эфир или планерка с Росс Росса. Сегодня не проверишь, пришел каталог новой модели Росс Прям как в тему. Покупайте, называйте. Да, ребят, мне очень нравится ваше видение наших друзей, которые комментируют твою команду и общих знакомых. Так что это классно. Вот Агрес Чукорс пишет, а внешний мотив, у меня зрение немножко, давай я одену очечки свои новенькие, ха-ха, уплотняет визию и направляет фокус для реализации. Это важно для материального мира. Горизонтальная мотивация, но она и способствует вертикальной мотивации личностного роста. Все так. Отлично. Спасибо, спасибо, Агрис. А, Виктор, какая у тебя цель ближайшая? Какая? Uh, <coughs> У меня очень масштабные цели, у меня сейчас огромный фокус на развитие своего клуба. Почему я, в принципе, когда-то не сдался и продолжил развивать свой сетевой маркетинг, потому что не свой сетевой маркетинг, в принципе, сетевой маркетинг, что я увидел того же Эрика Вори и увидел вот эти тысячные, десятки тысяч людей, которые съезжаются со всего света. И я вот когда смотрел это видео, у меня прям мурашки по телу пробежали, и я понял, что это то, что меня вдохновляет. И благодаря клубу я тоже хочу э, помогать сетевикам менять индустрию в принципе, потому что сегодня э, многие пытаются изменить культуру сетевого маркетинга, но чем больше нас будет, тем быстрее к сетевому маркетингу начнутся относиться как к настоящему бизнесу, как к какому-то к как какому-то выбору, который должен сделать абсолютно каждый. На самом деле я немножко не завидую инфобизнесменам, которые сегодня имеют большие активы в виде своих базов, базы подписчиков, и они не рассматривают тему сетевого маркетинга, потому что одним только нажатием мышки, грубо говоря, либо немножко поработав полгода-год со своей базой, они бы еще создали такой же источник дохода в сетевом маркетинге, который им дает инфобизнес. И, в принципе, у меня такая цель. Я, в принципе, не особо падок на деньги. То есть я люблю деньги, но это не первая причина. Ценность номер один у меня – это самореализация. То есть доказать самому себе, на что я способен мне достаточно будет в жизни два источника дохода, ну, таких крупных. Первый от инфобизнеса, например, миллион рублей, и второе от сетевого маркетинга, миллион рублей, и я понимаю, что я свою жизнь обеспечу. И потом я могу эти деньги инвестировать и в традиционный бизнес, и инвестиции, в акции, облигаты, да что угодно. То есть это те деньги, которые мне будет пока достаточно по моим запросам. Итак, и, это, да. это, уточняю, миллион рублей белорусских? Не-не-не, российских. Белорусских это, – это 500 тысяч долларов. Нет, это занадто. Если Лукашенко останется у власти, я долго не просижу с такими деньгами у себя в стране, придется убегать. Да ладно. Самых главных он уже там забрал. Вот, Поэтому мое большое видение – это сегодня как намного быстрее создать такую атмосферу, когда сетевики не годами, как я 5 лет шел к своим ощутимым результатам, а делать это за месяцы. За месяцы попав, например, в мое окружение, и это не обязательно мою сетевую компанию, в принципе, это как следствие. Да? то есть Кто-то придет в мою сетевую компанию, но первая причина – это в принципе, влиять и на аудиторию просто, потому что это меня вдохновляет. И я сегодня, вот как мы говорили про мероприятие, почему это важно, это нетворкинг. И сегодня связи это больше, чем деньги. И из-за того, что я оказался в одном из подобных клубов, я нашел связи, благодаря которым я сегодня создаю этот клуб. И если бы у меня не было таких связей, мне нужно было бы инвестировать около 10 миллионов рублей на те запросы, которые я сегодня осуществляю просто на партнерстве. На партнерстве. И это просто невероятно, что сегодня можно, можно делать, когда мы не воюем с друг другом, извините, письками меряемся, у кого сетевая компания лучше. Сетевая компания это всего лишь инструмент, и сегодня мало кто, сегодня все кричат, как выбрать сетевую компанию, но сегодня нужно кричать, как выбрать гарантов выживания. В первую очередь, то есть твоя компания – это инструмент, не более того, это не ваш бизнес, а это молоток, благодаря которому вы можете забить гвоздь в виде своей цели. Но вы должны идти за гарантом выживания, которое в принципе, либо за командой гаранта выживания, потому что не все же сразу же там лидеры, не все сразу же эксперты. Поэтому а сегодня… главное. А что такое, можешь чуть больше рассказать, гарант выживания, интересная фраза. Ну, это наподобие лидера мнений, грубо говоря. Ну, вот, например, почему нужно тем же основателям компании показывать свой стиль жизни? Когда те же партнеры своей сетевой компании видят, что основатели хорошо живут, что они делают инструменты, что они мотивируют свою аудиторию, они понимают, что все хорошо, все прекрасно, и таким образом они видят гарантию того, что они здесь преуспеют. И то же самое, когда э, какой-то человек, почему, сегодня мне задали вопрос, а что ты добиваешься вот своими а, обучениями, что ты добиваешься, строя личный бренд? Я добиваюсь, чтобы стать тем гарантом выживания, когда ко мне придет человек, и он видит, он поверит мне и благодаря моей вере применит мои знания, которые я ему дам, и он получит результат. И это очень важно, потому что сегодня много пустышек, сегодня очень много тех людей, которые просто обманывают. А гарантов выживания – это некая харизма, э, альфа-лидерство, которое воспитывается, с этим не рождаются. Это вот когда ты лет пять в жопе, извините за меня, но потом берешь себя в руки и добиваешься всего, и можешь этот опыт передать э, с, своим дистрибьюторам, либо тем клиентам, которые к тебе приходят. Ко мне сегодня обращаются… Э, э, э, э, ага, да, сегодня ко мне обращаются тупли. Игорь пропал. Так, ты на месте, да? Что-то интернет там что-то... Вот, ко мне обращаются топ-лидеры с а, сетевых компаний, там товарооборот, у них там 400-500 тысяч долларов. Проводить и так далее. А потом так не осознало бы хорошо, чтобы ты был в моей, в моей команде. Такой нечаянный рекрутинг. Поэтому... Да, я уже даже мысли потерял, что я хотел этим донести. Но, в принципе, сегодня мы должны идти на команду, которая может стать гарантом выживания, либо за человеком, который может стать гарантом выживания. Браво. Агрис вот дополняет а, создать стабильное место в нестабильном мире и конкурентное преимущество – это обучение лидеров. Да. А, звук пропадает. Ребята, если мы на связи... Да, на все, все Виктор, слышно. давай мы поговорим еще, если можно, у нас осталось с тобой 10 минут. Мы с тобой поговорим о, о лидерстве и как это лидерство передается другим людям. Многие люди хотят найти лидеров сразу, многие люди хотят быстро стать лидером. И ты в, в моменте своей трансформации и разговора ты говорил, что когда человек получает первые результаты, но он еще не ценит, он не может оценить. Вот у него нет денег, он еще не получил денег, свои 100, 200, 20, 30 тысяч рублей, но он еще не увидел и не почувствовал вот эту трансформацию. Он поменялся, мы с тобой понимаем, что он уже другой, он уже точно другой. Когда он начинал месяц назад, неделю, как человеку показать на вот эту трансформацию личности, которая уже является определенным материальным аспектом? Показать кому? Я новичок, пришел, и ты начинаешь мне говорить, вот это, вот это, почитай, сделай. Начинай выступать, начинай делать презентации. Я учусь, но еще денег не заработал. Прошел месяц, я говорю, Виктор, результат денежный, ноль. А ты мне говоришь, Игорь, подожди, вот ты уже начал выступать. Ты раньше выступал? Нет. Ты уже начал писать, вести э, социальные сети. Раньше делал? Нет. Как вот это показать человеку, что это стоит больших денег, и он уже начинает вот этот финансовый свой рост? Ага, на самом деле сегодня век интернета это намного быстрее сделать, чем сделать когда-нибудь без интернета. Благодаря этому, во-первых, тебе нужно быть лидером, да, то есть человеку. Я недавно написал пост буквально вчера написал пост по поводу последнего месяца для сетевика. Как многие сетевики видят в кабинете цифры, которые его не вдохновляют, и он сдается и думает, я с нового месяца начну действовать. Это, на самом деле, очень неправильная позиция, потому что сетевой маркетинг — это все дубликация. Во-первых, нужно равняться на своего лидера. Это командная игра, и равняться на лидера и помогать сначала расти своему лидеру. И когда люди Твои, которые будут уже к тебе приходить, будут видеть, что ты постоянно заряжен, ты локомотив, люди никогда тебя не подведут, и ты будешь закрывать квалификацию за квалификациями, потому что ты постоянно в активной фазе деятельности. То есть это активная фаза. Но э, я понял э, твой вопрос, я рекомендую делать некие марафоны, марафоны, которые помогают э, выходить очень быстро из зоны комфорта людей, Потому что именно выход из зоны комфортно, быстро э, дают и показывают результаты человека и трансформацию, которую он, он ее чувствует. Я, например, часто в последнее время начал проводить марафоны по видео и проспектингу. А, многие люди боятся проводить видео, но сегодня видео и прямые эфиры выстраивают взаимоотношения намного быстрее, чем что-либо там, посты. А, потому что прямые эфиры в десятки раз эффективнее, чем обычный пост с картинкой. И я устраиваю марафоны, например, двухнедельный марафон по видео и проспектингу. И это такой забег, благодаря которому мы не говорим, ты плохо это сделал, ты хорошо это сделал, мы не, я, мы не выбираем, типа, насколько он качественно это сделал. Наша задача, чтобы он начал это делать. И мы поощряем задействие. Например, он, ну, сейчас прямо скажу, вот, у человека есть трекер, благодаря, благодаря действиям которому его начисляются баллы. Ему нужно 30 минут читать. 30 минут написать, например, благодарность в дневник благодарности с утра, провести прямой эфир, и за каждые эти действия ему начисляются баллы. И потом каждую неделю подводится итог, выводятся лидеры, и ему дарятся подарки. И то есть, когда мы это позиционируем с точки зрения «не сделай результат, а просто действуй», Наша задача как лидеров заставить человека действовать, потому что именно действия вырабатывают навыки, а навыки дают результат. А, а то многие лидеры не пытаются ты просто действуй, а что делать, не говорят. Наша задача как лидеров сказать, что делать, не критиковать за результаты, а вывести его быстрейшим образом из зоны комфорта и поощрить его за это. Это как кнутый пряник. Да? То есть, когда человек поймет, что он получает результаты просто за свои действия, он начнет действовать намного чаще. И эти действия приведут его рано или поздно к результатам, а скорее всего даже рано. То есть вот мы, я те марафоны, которые провожу, у человека на первой неделе уже всяческий такие инсайты, которые человек прям офигевает из того, как он выходит из своей шкарлупы и насколько он становится другим человеком. У него страх публичного выступления теряется, страх просто пообщаться с человеком, у него первые клиенты, первые входящие заявки. А наша задача как лидеров в первые 90 дней дать человеку первый, ощутимый результат. Это не сотни долларов, а хотя бы какой-то первый результат. И это будет его стимулировать оставаться с тобой дальше в команде. Браво. И сейчас я бы хотел тебе задать несколько таких а, блиц вопросов-ответов, буквально коротко. А, страна, в которой ты мечтаешь полететь семьей? А, я вообще хочу объездить весь мир. Абсолютно. И недвижимость э, желательно иметь много где, просто для того, чтобы она была. Чтобы мы приехали в свой дом и были гражданами вс всей планеты, а не там э, Беларуси. Поэтому я люблю путешествовать и это моя цель. Первая книга, фильм, который ты рекомендуешь почитать, когда человек приходит в свою команду. Психология влияния Роберта Чалдина. Это прям все. Это для у меня прям номер один. Фильм, блин, не порекомендую, честно. Их столько много просмотрено, что... А, я порекомендую. Эрика Вори «Подъем предпринимателя», благо, благо, благо есть на русском языке уже. Прямо используйте как инструмент. Когда ты проводишь презентацию, на что ты больше акцент делаешь? На маркетинг-план, на продукт, на команду или на идею бизнеса MLM? я сначала выявляю потребности человека, и исходя из его проблем, я уже понимаю, предлагать ему бизнес или предлагать ему свои услуги. И когда человек понимает... Я вижу по человеку, исходя из своих вопросов, что у него даже, если он купит мой продукт, у него не получится, потому что у него нет а, окружения, которое его поддержит, команды. Я ему прямо говорю, приходи ко мне в команду, и э, ты получишь такой драфт. Скорее всего, команда и система обучения – это первое, на что идет упор у меня. Если тебе звонит а лидер важной твоей команды, и твой ребенок тебя просит что-то сделать, приоритет будет в сторону? Смотря по сложности и по ответственности задачи. То есть если это обычный каприз, то, конечно, лидер будет на первом месте. Окей. И пожелай, пожалуйста, нашим зрителям, читателям через призму твоей мечты большой и, конечно же, нашим нашей аудитории, которая смотрит этот эфир? Каждый день систематически постоянное действие, четкий анализ своих действий, исправление всех своих ошибок, шлифование своей презентации, своего оффера, своего предложения, для того, чтобы вы стали алмазным огранщиком. И тогда успех придет очень быстро. Относитесь к своему бизнесу как к профессии. Как к работе. Каждый день вы обязательно должны делать действия. Голова болит? Делайте. нету мотивации? Делайте. Начнете делать, появится мотивация, как аппетит приходит во время еды. Никогда, если вы относитесь к своему бизнесу как к хобби, тогда это и будет хобби. Когда вы относитесь к бизнесу как к бизнесу, этот бизнес скоро покажет деньги. Потому что сетевой маркетинг на самом деле любит скорость. Если вы правильно отнесетесь к этому бизнесу, вы очень скоро почувствуете от него дикую отдачу. Благодарю, Виктор. Я верю с Ламарой, что та цель и та миссия, которую ты заложил в свою жизнь, создать большой клуб, помогать МЛМ-предпринимателям быть успешным и быстрее добиваться жизненного и финансового успеха, у тебя, конечно же, получится. Чем мы будем полезны? Всегда, знаешь, welcome, сотрудничать, коллаборироваться потому что мы тоже помогаем MLM-предпринимателям на территории Рунета. Мы возим в Америку, мы проводим балы, мы печатаем книги и журналы. Кстати, ребята, в этом году выйдет первый бомбический лакшери-журнал с рекламой rolls Роллс Роллса, Асти Мартина, Мерседеса и многих других, потому что это действительно выход на новый уровень MLM-индустрии. И 5 сентября приглашаем всех вас в Москву, в Крокусити, на большое событие MLM-предпринимателей. Виктор, и от себя лично я благодарю тебя прежде всего за смелость. Ты понимаешь, о чем идет речь. И хочу сказать, что все действительно в голове тем людям, которые думают, что в этой жизни нужно делать. И желаю твоей команде, которая тебя очень активно поддерживала в чате и восхищалась, и делала тебе сильный промошен. Это очень классно, когда у тебя есть костяк, и у тебя есть на кого опереться. И я хочу обратиться сейчас к тем людям, которые у тебя в команде. Верьте всегда в своего наставника, будьте с ним всегда и до конца, потому что только он может вас привести к большим результатам. Я желаю, чтобы в твоей галерее, которая сзади тебя дипломов продолжалась рубиновыми, сапфировыми, изумрудными, бриллиантовыми статусами, искренне, потому что компания Тиандэ очень хорошая компания, и желаю большого развития тебе, твоей команде, ну и, конечно же, счастья и процветания семьи. Спасибо тебе большое. Пас спасибо тебе за приглашение, вам тоже дикого роста. Чао.